Здравствуйте дорогие друзья, на связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим про, про страх аллергии. В конечном итоге каждый человек, у которого есть ипохондрия, который боится за свое здоровье, может столкнуться и со страхом аллергии. Зачастую это является именно частным случаем именно ипохондрии в целом, переживания за свое здоровье. В чем основной смысл? Что если человек перестает бояться за аллергию, он начинает бояться за что-то другое. Но, предположим, вы боитесь за аллергию. Это всегда связано с тем, что вы переживаете за то, что это приведет к лектальному исходу взаимодействия с каким-либо веществом, продуктом, напитком, неважно. И получается, что когда человек значит, собирается только выпить что-то, съесть что-то и так далее, он тут же начинает переживать. Или, например, идет на анестезию к стоматологу. А вдруг... У меня случится анафилактический шок, и я умру, у меня становится сердце. А вдруг у меня произойдет отек квинки, и я просто задохнусь, умру. То есть вот такие вот э, планы человека, и так он это воспринимает. Включево, ключевым здесь является, конечно же, беспокойство человека за то, что это реально может произойти, и то, что он просто не видит других сценариев. То есть когда он предполагает, что вот, допустим, он съест какой-то продукт, или будет у него анестезия. Вот многие мои клиенты обращались именно с переживанием у стоматолога. Они идут и вкалывают анестезию, они переживают, что все у них сам произойдет какая-нибудь а, аллергическая реакция. И здесь достаточным решением именно конкретно этих ситуаций является реакция человека на аллергическую реакцию. Проблема в том, что человек тревожный, убежден, что у него случится анафилактический шок, и что ему никто не поможет, и он умрет. Задача здесь как раз заключается в том, чтобы человек смог увидеть все возможные варианты, какой эффект он получит, как его организм среагирует на анестезию у стоматолога. Точно так же мы говорим, как он среагирует на то, как как я съем это, это яблоко или съем этот фрукт или съем какой-то напиток выпью то есть как он среагирует на любое вот сейчас чуть позже мы с вами разберем конкретный случай, чтобы вы понимали как это делать но сразу хочу сказать что в большинстве случаев переживание за аллергию это всего лишь одно направление тревожного расстройства за переживание за свое здоровье то есть человек переживает за другие вещи связанные со здоровьем воспринимает свои зачастую симптомы как симптом начала аллергии например Покраснение, допустим, у него где-нибудь возникает на коже, он считает, что это уже аллергия, это его тревожит. А это могут быть всего лишь симптомы страха, и он, соответственно, их может усиливать. С чем это связано? Связано зачастую с тем, что человек когда-то был плохо, например у него случилась паническая атака и он может считать, что это была не паническая атака, а это была сильный приступ аллергии и поэтому вот после этого он начинает считать, что вот у него возможно снова случится этот приступ, хотя это не аллергическая реакция, а паническая атака. Либо у него реально была аллергическая реакция когда-то на что-то и что-то с ним в этот момент произошло, в какой-то случай в жизни произошел, он обладает большой эмоциональной значимостью и теперь человек каждый раз при похожих обстоятельствах Вспоминаю тот случай, боится за повторение. Следующее направление, это когда человек уже услышал от кого-то и где-то прочитал, что такие вещи случаются, ну и, соответственно, очень четко на этом зациклился, потому что, э, представьте себе, что мы кушаем три раза в день, и каждый день человек имеет э, события, с которыми ему взаимодействует. Например, он, не знаю, там собирается есть э, какую-нибудь еду и чувствует там привкус, ну, условно говоря, там, э, допустим, паприки. И он начинает пишет, о, а вдруг у меня сейчас будет аллергия на паприку. Или он сидит день в помещении и думает, а вдруг у меня сейчас аллергия будет на что-нибудь еще, на пыль, на пыльцу, на что угодно. То есть аллергенов получается вокруг нас достаточно много. И любой человек тревожный, он начинает считать, что каждый аллерген представляет для него опасность. Но основной момент заключается в том, что он просто не видит другой возможной реакции своего организма на этот аллерген. Поэтому, если мы говорим о том, как от этого избавляться, то ответ ⁇ это снижение вашей тревожности. Чтобы снизить тревожность, нужно такие вот события определять и разбирать. Но предположим, мы сейчас возьмем тот случай, который говорили в самом начале, а потом разберем остальные. Ну, то есть вы можете аналогично разобрать, потом остальные. Значит, человек собирается идти к стоматологу, ему там будут делать анестезию. Достаточно серьезный момент. Анестезия. Это вам не какая-то яблочко, которую вы уже кушали. Это что-то непонятное, что будет приводить к определенному эффекту. Предположим, что человек планирует пойти сегодня к стоматологу, у него страх. А вдруг, когда мне вколят аллергию, мне станет плохо, у меня случится, допустим, отек к венке. Окей, okay. здесь мы распишем это по АБЦ, по АБЦ, АБЦ это А событие, Б восприятие, С тревога, по АБЦ это будет так, подумал пойти на прием, к, или на удаление зуба, или на к стоматологу, неважно, то есть план пойти к стоматологу. Б, а вдруг случится отек квинки, и умру, С тревога, вот вам пожалуйста событие, которое просто раз, два, три объясняет, почему человек испытывает страх. Потому что он убежден, что у него случится отек квинки, он умрет. Здесь проблема в том, что человек не видит других вариантов. Он видит один плохой, остальных до хорошего варианта он не видит. Давайте сейчас пройдемся. Первый вариант. Значит, что должно произойти с человеком? У него должна быть сильная аллергическая реакция, отек квинки, он должен задыхаться, да? То есть вот вот это есть весь вариант: сильная аллергическая реакция, отек квинки, задыхаться и умереть от удушья. Это самый плохой вариант, за который человек переживает. Теперь давайте попробуем на основе него сделать следующий вариант чуть лучше. Это сильная аллергическая реакция. Пусть отек хвинки, пусть не задыхаться будет, но упадет в обморок. То есть, конечный итог максимальный падение в обморок. Дальше он очнется в больнице, его там, допустим, откачали. Но он упал в обморок. То есть, когда человеку не хватает воздуха, человек падает в обморок. Это естественно. Следующее. То, что у него будет сильная аллергическая реакция, отек к и нехватка воздуха. Но мы говорим о том, что она просто будет нехватка воздуха, что человек даже в обморок не упадет. То есть ему тяжело дышать, но при этом он в обморок даже не падает. Это значит, что для организма количество потребляемого кислорода может находиться на грани допустимого, на грани допустимого, либо находится в принципе в, в норме допустимого. Дальше. Следующий вариант. Это давайте просто напишем, что... Не отек к венке, то, что мы сказали, да, это когда, допустим, отекает горло и проходные пути и так далее. Давайте запишем, что просто будет опухнет язык и опухнет горло. То есть мы говорим, что вот у меня аллергическая реакция какая? У меня опух язык, опухло горло. Мы сейчас разбираем варианты, чтобы вы понимали. Какая будет аллергическая реакция на препарат анестезию стоматолога. Поэтому мы разбираем только эти варианты. В этом-то вся суть. Вам сложно, наверное, находиться в этом коридоре. Типа, блин, а что есть такие варианты аллергической реакции? И именно то, что вы их не видите, вот для тех, кто сейчас переживает, именно это и провоцирует у вас страх. Потому что вы как бы, как бы сосредоточены только на одном этом негативном исходе. И он настолько сильно провоцирует страх. Следующее, допустим, у вас опухнет только язык, да? предположим, что язык опухнет и увеличится в размерах Предположим, следующий вариант, еще лучше, что у вас просто будет одышка, частое дыхание То есть ничего не опухло, но у меня частое дыхание Следующий вариант, это то, что у вас, допустим, пересохло во рту и покалывание по всему лицу и телу Вот такая аллергическая реакция Во рту пересохло, по всему телу колет Соответственно, и можем сказать колит по телу и зуд. Следующий вариант еще лучше. Это какой? Это то, что просто, допустим, першит в горле, пересохло во рту. Следующий вариант. Это то, что у вас все тело покрылось волдырями То, что волдырями покрылось только, допустим, грудь, лицо покрылось волдырями Дальше все тело покрылось красными пятнами. Красными пятнами только грудь, только лицо. И следующий вариант еще лучше. Только руки немного покрылись красными пятнами. Следующий вариант ⁇ это то, что человек э, почувствовал, ну, может быть, чихать начал. Да? то есть Мы говорим о аллергических реакциях. Он, допустим, начал чихать, не переставая, чихает, это аллергическая реакция. Следующий вариант ⁇ это то, что у него потекли сопли, потекли слезы. Сопли, слезы потекли, это тоже аллергическая реакция. Следующий вариант ⁇ это то, что он чувствует просто зуд руки начинают чесаться, чешутся руки, чешется это, кожа, кожа на руках. Соответственно, следующий вариант это то, что он просто чувствует определенный дискомфорт, Дискомфорт, допустим, в груди. Ну, то есть неприятное ощущение в груди, или в горле, или во рту неприятный дискомфорт какой-то, или дискомфорт в носу, да, то есть мы уменьшаем степень. Следующее это то, что он может чувствовать, допустим. Если мы говорим о аллергической именно реакции, то здесь, наверное, уже все, достаточно. То есть, просто человек может чувствовать дискомфорт, а еще может чувствовать, допустим, просто неприятный привкус во рту. Вот самый хороший вариант аллергической реакции, допустим, это неприятный к а следующий вариант это то, что э, самое последнее, что никакой аллергической реакции не будет вообще, он будет чувствовать себя как обычно. Вот таким образом мы прошлись по всем возможным вариантам. Когда человек оказывается в такой ситуации, он закрепляет таким образом такое поведение то есть так, тот вариант, который произошел. И тем самым он убеждается, что более вероятно, что он снова произойдет промежуточный вариант, из тех, которые мы перечислили. Это позволяет с каждым разом снизить тревожность. Но это всего лишь один пример. Таких ситуаций надо забрать все, которые есть. И таким образом снизить тревожность, чтобы в принципе не переживать так сильно за свое здоровье. Если остались другие темы, напишите в комментариях. Вам всем спасибо за внимание. Пока.